Алло. Привет. Привет. Как твои дела? Прекрасно. Я сейчас очень Я тебя встречу. Ты единственный мой друг. Успел понять меня Ты единственный мой друг Я тебя ищу, но не вижу слепой взгляд Где ты есть и есть ли ты Я смотрю по сторонам, вперед или назад Только вижу тебя, когда глаза закрыты Хоти тебе.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 закрыты